Мы приветствуем с Вазгеном всех на канале Соло Скриптура. Привет, Вазген. Привет, Сергей. Здравствуйте, все, кто смотрит. Подра продолжаем твое путешествие, да? Да. По, по ОСБшным или по свидетельским местам. Да, мой мой грешный путь. Значит, в прошлый раз мы остановились на том, как я переехал в Дагестан. Я ага. хочу сегодня рассказать об этом, о моих впечатлениях, о том, что я там увидел именно в организации свидетелей Иеговы. Значит, это был 2007 год, ноябрь. Это начало моего служения в Дагестане. Так как у меня вот были, случились проблемы с братьями-старейшинами, я в Армении отказался от назначения всех, и в Дагестане я решил что я буду служить просто пионером. То есть вот я верю в Иегову, я верю, что нужно проповедовать там, в заповеди Иисуса. Я буду исполнять только ее. Я не буду стремиться там, строить карьеру, там, служебный помощник, старейшины и все такое. Я про это все забуду. Uh -huh. И буду только проповедовать. Вот. Я решил себя посвятить именно этому делу, потому что я понимал, что ну, хотя бы это полезная вещь да, в организации. Вот. И когда я переезжаю туда, в Дагестан, для меня, во-первых, был очень большой шок, одна вещь. Вот в комментариях люди тоже спрашивали, вот кто-то спросил, я сказал, что в видеоролике отвечу, про мусульман. Когда я жил в Армении, то есть там большинство населения это армяне, христиане и больше других нет. И про мусульман у нас было такое мнение, что вот у них одна религия, ислам и, и все, и они все верующие. Вот. В дагестане оказалось что совсем не так то есть если сравнить христиан и мусульман получается одинаково то есть среди мусульман тоже большинство людей нерелигиозные, религиозные как бы не верующие грубо говоря не все ходят в мечеть по пятницам не все соблюдают обряды не все молятся пять раз в день то есть это очень маленький процент людей но так как я жил в армении я этого не знал я мусульман не видел как бы их поклонения тоже и поэтому для меня был ну, первоначальный шок, что ну, они такие же, как и, как и мы, грубо говоря. Видимо, это Советский Союз так все-таки влиял на людей, что хоть мусульмане, хоть христиане, да, они отходили от веры, от церкви своей, от мечети. Но хотя... Все равно, очень было тоже был процент большой верующих людей и верующих а, таких агрессивных. И, то есть проповедь там это дело опасное. Опасное для жизни. А там тоже Возген были секты. Ну, ты встретился с разных направлений мусульманских людей. Да. Боже, да? Да, да, то есть у мусульмана в основном это шииты и сюниты. Это mm -hmm. два основных направления, как христианство, это католики и православные вот И от каждой из них отходят свои секты. Значит, их, как я там уже, я расспрашивал, изучал, мне было интересно. Значит, их более 70 сект мусульманских. Это было в 2007 году, их было более 70. Значит, в городе Дербенте, в котором я служил, было только мечети, по-моему, 5 или четыре вида, то есть направлений. И даже был такой случай, когда во время молитвы с одной мечети верующие пришли в другую мечеть и начали драку, резать друг друга. То есть там вообще как бы у них религиозные дебаты очень жестоко проходят. И еще были слухи, что там есть секта, как-то она как бы... Ну, ходят слухи, что террористическая секта, вот, и да. они вообще агрессивны, и если им попадешься, то можно вообще, ну, попрощаться с жизнью просто. Ну, слухи были, не знаю, насколько это было правда, но страх был. Uh -huh. Был такой случай даже, когда, вот, мы, значит, <coughs> еще тебе повезло, когда ты в проповеди, и с тобой рядом свидетели Иеговы, которые бывшие мусульмане. То есть он как-то знает их обычаи, обряды, и он может как-то, если... Беседа пошла сложная, выкрутится. А значит, мы с братом тоже армянином в проповеди. И начали. К нам подъехала машина, вышел такой один парень тоже крепенький, и стал угрожать нам. То есть он понял, что мы свидетели. И, в общем, он говорит, если я вас сейчас ударю, вы вторую щеку подставите. И я не знаю, в этот момент как-то сработало у нас. Мы начали применять к нему все то, что к нам применяли люди. Мы стали говорить, нам это неинтересно, мы не хотим с тобой говорить, у нас нет времени. То есть uh -huh. стали отмазываться просто, потому что знаешь, он не сможет ответить на эти возражения. Вот. И он уехал. Но следом он сказал, еще раз вас увижу, вам не жить. И значит, через неделю ровно я иду на участок, стучу в дверь с братом, уже бывшим мусульманином, и открывает он. Вот это да. Он открыл дверь, я стою, думаю, что делать, ну не убегать же, все-таки, но страшно. А этот брат начал проповедовать, ему видит, что я молчу, я ему говорю, подожди минутку, мы с ним знакомы, а тот говорит, знаешь, вот фильм «Джентльмены удачи», когда этот говорит ему, я тебе говорил, не приходи, да, говорил, говорил, что я завязал, говорил, говорил, что с лестницы спущу, так вот не обижайся. Вот точно такой момент был, он говорит, я вам говорил, что я вас убью, я говорю, говорил, он говорит, ну вам повезло, я говорю, в смысле, у мусульман есть такое обычай, но у них так принято, что гость это святой человек, и даже если твой враг пришел к тебе в гости, они его не трогают, он говорит, так как ты стоишь на пороге моего дома, я тебя не трогаю, но если я говорит, тебя на улице поймаю, тебе хана. Ой, вот такие интересные моменты были там. Ты знаешь, я вспомнил подобный момент. Один выкрутился, мы проповедовали, тоже там. Посылал, ну, ругался один парень. И сказал, еще раз увижу, я тоже там сделаю. И мы с ним второй раз были. И опять на него попали. А этот же, я ж тебе посылал, я ж тебе сказал, куда тебе идти. А он говорит, извините, я плохо расслышал, пришли мы, чтобы уточнить, куда понимаешь, он выкрутился я думал, что ты так же выкрутишься а чем вы будете нас убивать хотел узнать просто вопрос открыт был я хотел выяснить подробности пришел за подробностями да, ну конечно страшновато, да, вот такие ты же понимаешь, ты же не будешь там драться да, как-то вот да, то есть тебя учат же что должен пасть жертвой. Uh — -huh. <прости> за, да. за истину пострадать должен. — Да, да и ты понимаешь, что ты просто будешь стоять и сейчас что с тобой будет делать. Но просто почему это все было еще страшно, это происходило на фоне чуть ли не ежедневных терактов, перестрелок в городе. То есть вот это такая ситуация была, что можно было поверить, что реально такое сделает человек, потому что ты не знаешь, кто он, uh -huh. какой он организации принадлежит и вообще по жизни кто он, что он творит. В общем, вот таких ситуациях служили, и <смех> получилось так, что, когда я уезжал, в Армении начали строить зал царства, в том городе, где я был. Я еще там был задействован в поиске этого зала, ну, в общем, они начали строить. И пять месяцев не отправляли мое рекомендательное письмо. Вот. Это, если говорить о теме организованности этой свидетелей Югова, да? 5 месяцев. То есть местные старейшины отправляют запрос, те не отвечают. Они отправляют запрос, те не отвечают. Где-то через месяц или два они им ответили, что Ну мы сейчас заняты потом. То есть им даже не хотелось, может быть, на меня там рекомендации писать. Или лень было, все, сесть от а письмо написать, да? Вот. В общем, пять месяцев. И когда пришло рекомендательное письмо, и один из старейшин меня позвал, говорит, знаешь, рекомендательное письмо пришло твое. О, я говорю, наконец-то. Он говорит, ну, оно нам уже не нужно, мы тебя и так уже знаем. И говорит, ну, мы, говорит, прочитали, просто смеялись. Я говорю, а почему? Ну, говорит, там они написали, что ты гордый, надменный, что с тобой невозможно сотрудничать. А мы, говорит, видим совершенно другого человека. Говорит, ну, как так? Почему так? Ну, я им сказал так слегка, я говорю, братья, ну, там у нас с ними был конфликт, в общем, я им там советы давал, замечания делал, им не понравилось. Может, поэтому они так написали, в общем, ну, он сказал, мы, в общем, знаем, что мы не обращаем внимания на то, что они написали эту чушь, вообще, мы тебя уже знаем хорошо. Вот, вот так получилось, то есть, эти назначения, эти рекомендации, которые, как бы, через Святой Дух должны проходить, да, вот этот канал не сработал. Опять же, пять месяцев задержка, да? Почта и России или что там сработала, а дух не передал ничего, передал, да. Ну, вроде почта уже электронная была. Ну, все видишь. Веб-почта работает круче, чем Святой Дух у свидетелей. Да, вот так получилось. И что было? Что еще было для меня хорошо? Когда я приехал, значит, в собрание было... Сейчас подожди секунду. Стой, что ты хочешь? Да? Ну, ничего, ты вот хочешь посмотреть? Что для меня было хорошо, когда я приехал в это собрание, у них было три старейшины, пять служебных помощников. И было 7 пионеров, но пионеров было мало, и 120 возвещателей где-то. Собрание было большое по меркам следителей ГОБы. Вот. И я подумал, о, как хорошо, 3 старейшины, 5 служебных, в общем, меня доставать не будут, я буду служить себе спокойно, и, и все. В итоге, через два года, когда я уже уезжал, там был один старейшина, те же 5 служебных помощников, те же 7 пионеров, и 150 где-то уже было посещали встречи. Почему так получилось? Один за другим старейшины отказывались от своих назначений. Просто по разным личным причинам, но да, они отказывались. Оказалось, что из пяти служебных помощников трое вообще не дышат духовно, ну, просто трупы. Двое кое-как не... Ну, тоже, опять же, как сказать, я говорю неграмотно, иногда люди могут понять неправильно, как мне старейшины мои позавчера вот говорят здесь, которые... Что-то один грамотный такой, а мы все неграмотные. Я имею в виду неграмотные в инструкциях от раба. То есть раб отправляет инструкции, они их не читают или не изучают. И то есть они вроде назначены, старейшины или служебными помощниками, но они неграмотны в этих инструкциях. То есть даже то, что рекомендует раб, они этого не знают и не делают. Я это имею в виду, когда говорю неграмотно. Потому что так я человек сам тоже неграмотный. Можно сказать. Вот. Вот такие были два только служебных помощника, полудышащие, и трое были вообще как трупы в духовном смысле. Почему? Потому что, я уже как говорил, у них из-за книги Реймонда Френца 34 человека стали отступниками за одну неделю в этом собрании. Хорошо. Да, такой хороший улов получился. И среди них были и служебные помощники, и пионеры, и, в общем, все остальные, которые не стали отступниками, тоже прочитали, они как бы охладели uh -huh. и стали с ним вот. И поэтому те служебные помощники, которые уже были даже служебными, они не хотели ничего делать просто. И одному из них даже назначение старейшина предлагали, а он сказал, а зачем мне это надо? Просто, знаешь, вот так просто. А зачем мне это надо? Я не хочу связываться. Он мне потом рассказывал, что мне это не надо. Вот он был один из тех, кто тоже прочитал эту книгу. Но вообще люди в Дагестане очень добрые, очень гостеприимные, но не духовные. То есть вот, собрания, да, имею в виду, они очень хорошие качества имеют как люди, но духовность у них была вообще очень низкая. По сравнению тем более вот с Арменией, да, из которой я приехал, там более старались духовно расти. А, и чем это еще выражалось? Значит, вот свидетели Иеговы, мы думаем в собрании, мы ходим, вот все такие вот, мы преданные, мы так изучаем, мы так все исполняем, да? Но и думаем, что это Дух Божий, да, поддерживает собрание, Иисус Христос, Он следит за всем. Например, вот мусульмане в собрании, они соблюдали свои мусульманские обряды, тоже могли спокойно. То есть вот они, бывшие мусульмане, могли сделать обрезание ребенку, мальчику своим традициям uh -huh. вот такое понятие как садака есть у них да в исламе это я вот из википедии выписал чтобы было правильно сказать в исламе это добровольное милостыня, которую мусульманин выплачивает нуждающемуся по собственному усмотрению и желанию с намерением заслужить довольство аллаха то есть у них в религии как бы заложено что они должны делать добро и должны помогать людям там угощать едой там одежды могут и все такое то есть, и в них это осталось то есть они свидетели иеговы но они хотят угождать аллаху как на подсознательном уровне то есть может в этом и выражалось и гостеприимство и все остальное безразличие к религиям тоже то есть мусульманин который стал свидетелем иеговы мог спокойно пойти на встречи баптистов к примеру посмотреть а у них как то есть это как будто человеку вот, сломали вот эту перегородку вот эту, знаешь, поклонение Богу, и ему уже все равно теперь после, uh -huh. после мусульманства ему уже все равно где ходить, кого слушать, вот, такое тоже заметил. Ну и сильно очень был национализм развит. То есть там очень много национальностей в Дагестане их более 30 местных, неприезжих а местных. Uh -huh. И в собрании были э, лезгины, азербайджанцы, армяне, русские, евреи, табасаранцы. Э, значит, северных э, регионов там еще больше этих народов есть, даргины, кумыки, ну кого только нету. Э, и вот и видно, что каждый э, как бы, вот, гордится вот своим народом, там, гордится.. Вот что вот наши, вот свои, то есть даже если Конгресс или что, вот видят свою национальность, вот они, значит, группой будут там стоять, uh -huh. эти группы будут здесь стоять. Но опять же, я в Армении этого не видел. я ну, э, Может, это было как-то среди всех, все гордились, что они армяне, и вот мы такие все. И не было заметно. А тут стало заметно, что даже армяне, например, они выделялись там, они могли интересоваться там политикой в Армении, там, переживать, что там с Азербайджаном, вот у них война шла там. То есть, ну я думаю, свидетели Иеговы, это братья и сестры, да? но то есть они полностью не оторвались, и, и это не один, не два случая. То есть, они в них вот это сидит, национализм. Я к чему это рассказываю? Что если действует Божий Святой Дух, если Иисус да, над собранием глава, и это все под рукой Бога Отца Иеговы, то. Все эти моменты, они ну, единичны. Если и будут, то единичны. Да? То есть один человек проявляет такой дух, и ему помогают, чтобы этого не было. Но вот. а тут это все было повсеместно. А. И, а, еще из вот это, опять же, из-за книги Фрэнса, я почему это подчеркиваю? Вот свидетели Иеговы, если слушают, если у свидетелей Иеговы вера сильная то она, многие уже говорили, да, и в интервью, и ты говорил часто, что ее не должно ломать какая-то одна история человека, да, или там какой-то отступник, какой бы он ни был подготовлен, как бы, что бы он ни говорил, если у тебя крепкая и истинная вера, то против лома нет приема, да, ага. есть все такая хорошая. Вот она должна быть как лом, то есть вот никак ее не победить. Но развещатели прочитали книгу, и у них вообще не просто ослабло, у них умерло единство в собрании. То есть вот эта дух сплоченности и единства, они не стали отступниками, но они какие-то охладели, вот как так сказать. Э -э, почему это я заметил? Э -э, значит, когда мы приехали, где-то через месяц, может, чуть чуть раньше даже, на соседней улице взорвали полицейского в его машине. То есть вот он сел, завел, и она разлетелась на кусочки. это в центре города. И... То есть он при парковом был напротив дома нашей сестры, там она на втором этаже жила. И вообще по всей длине той улицы там такую зарячату заложили, что все стекла вылетели в домах. И, и значит в собрании объявили, что нужно помочь сестре установить стекла. И я прихожу, ну как бы, я думаю, что нужно для этого время выделить, да, это помощь. Я прихожу и вижу, что там... Только трое старейшин. Хотя вот похвал, похвала в их адрес. <смех> они пришли все трое. И были только они. И я пришел. То есть я месяц только в этом собрании, и я пришел. И То есть, э, вот смотри, что это, теракт. Во-первых, это страх да, для сестры. Это уже необычная ситуация. Взрыв вот этот стекла вылетели вот эти кусочки этого человека с деревьев светок снимали с ее окон с крыши отдирали кусочки его мяса или кожи что это было но это страшно вообще но кроме старейшины никто не пришел помогать ему там помочь просто стекла поставить и даже ну я это меня сразу как бы так шокировал ну как так да? а где любовь а почему мы о любви проповедуем да а вот не пришли даже хотя бы поддержать сестру. Да? Не знаю, может, ходили сестры там по вечерам к ней, что общались с ней. Но именно вот на замену. И еще был там поток, это уже года через два. Сильные ливни, потопы. И у одной из пожилых сестер, одинокая сестра русская, у нее, значит, крышу снесло. И был организован комитет, я тоже в нем состоял, по оказанию помощи. И, значит, с филиала были выделены средства чтобы оказать помощь пострадавшим. И был один старейшин в этом списке, и вот эта сестра, их дома пострадали. И значит, с Махачкалы, это столица в Дагестане, приезжают братья, это как бы группа, да, которая угу. помогает, назначена помогать. Их было человек 10 или 9. Все были братья духовные, ну, с понятия свидетелей и духовные духовные, да, назначенные, все служебные помощники, старейшины, они приехали помогать. И мы в собрании объявления сделали, что в этот день будет оказана помощь, в это время, в таком-то месте, для этой сестры. Приходите, все, кто желает. Из нашего собрания был один старейшина, я и служебный помощник. Тоже трое. Все. Не знаю, то ли они к тройке так хорошо относились, любили троица. И братья приезжие, они вот так стали, но они поднялись, кто-то уже на крыше сверху так смотрят, и говорит: это все? А где остальные? Остальных нету. Типа, ну вы же приехали помогать, вот помогайте, вы на это назначены. О чем мы еще тоже должны прийти? Да, вот любовь то есть проявили и это все не потому что неплохие люди а потому что у них не было вот после книги и фрэнса уже не было такой сплоченности и вот такой как сказать, единства да, вот этого она пошатнулось и не было доверия даже вот к старейшинам которые со сцены выступали и один старейшина отказался от назначения потому что вот ему не доверяли его советов не слушали он понял, что он не на своем месте просто. Второй тоже там из-за своих проблем сам отказался, тоже его совесть мучила. Но, ну, в общем, я хочу рассказать, что есть вот такие собрания, в которых не то, что Божий Святой Дух там похожие христианами вообще не пахнет даже такими, какие сегодня есть, Почему еще не доверяли старейшинам? Потому что Вообще, в Дагестане, так как там много мусульман, а есть мусульманские направления, которые учат, что нельзя пить алкоголь, то есть это грех. Хотя говорят, что в Коране нет этого требования, но многие этому учат. И там и так ну, относятся не, не очень с уважением к людям, которые регулярно пьют. А у нас пили старейшины. Ну, пили хорошо еще дома его приезда. И мне стали служебные помощники, бывшие, рассказывали тоже, что как они пьянствовали. И старейшинам приходилось всегда оправдываться, что я пью нормально, я не пью много, типа это вам кажется, что это много, понимаешь? И, и вот даже, например, служебные помощники, все братья, на старейшин смотрели как вот на пьющих, просто uh -huh. пьющих. Один из служебных помощников мне рассказывал, как После свадьбы он напился с горя, что на его не, да, любимой девушке женились. Он, в общем, перепил, его там на руках уносили оттуда. И, то есть на всех. И, и нормально все. То есть, там, знаешь, даже ни беседы, ничего не было. Это для них было. Так это же еще в мусульманской стране. Я в шоке. Да, это вот такой Вызывающий. Ну да, регион. Да, да, вот такой среде они потом еще был такой случай меня тоже очень шокировал что я понял почему это так знаешь я раньше не сильно об этом задумывался когда у свидетеля иеговы есть вот ты тоже говорил об этом запрет да, вот, то есть когда человек молодой это естественно что у него есть сексуальное желание но и это сексуальное желание подавлять да вы уже много раз говорили на канале как это вредно как это я просто хочу о последствиях сказать, значит, брат приходит ко мне утром и говорит, я сегодня иду в служение с сестрой, но я не выдержу, я, наверное, наброшусь на него. Я говорю, ты, ты больной вообще? Ты что Причем заранее, да? Предупредил. Он говорит, я уже не могу, я хочу. И ушел. Ну, как-то я с ним поговорил, он ушел. А я служебным помощником был тогда. Я, да. я начал звонить этой сестре. <смех> не хотел отговорить, что не ходи с ним. Ну, причину не скажу, но не ходи, пока, потом поговорим. Uh -huh. Но я не дозвонился, в общем. Он пошел, но повезло, ничего не было. Но ну, я ему старался звонить тоже в это время, пока они служили. Я, наверное, раза два или три ему звонил, uh -huh. просто спрашивал, как дела, что. В общем, вот пронесло. Но почему это так? Потому что Человеку жениться нельзя. То есть надо на духовной. Не только на свидетель да, чтобы она была, но чтобы она еще была духовной, чтобы это был брак Господи. Вот. Парография нельзя, мастурбация нельзя, все это грех. И все. И человек, ну что происходит? Не знаю, меня, наверное, мужчины сейчас поймут больше всего. Что происходит с тобой в 20-25 лет, когда тебе этого нельзя? Это просто катастрофа. И вот так бедный человек страдал. как-то он пришел, признался, что значит, смотрел журналы порнографические. Я ему посоветовал подойти к старейшинам рассказать. Yeah. И, то есть настолько не было уважения, что замечатели ходили к служебному помощнику делиться такими проблемами, что не ходили к трем старейшинам. Я говорю, ну расскажи старейшинам. Он, он рассказал через некоторое время я спрашиваю, ну как нас учили, да, если он не подошел, то и сам подойди, uh -huh. там старейше, не доложи. Я у него спрашиваю, ты подошел, он говорит, да. И что тебе посоветовали? Он говорит, сказал, прими холодный душ и пройдет. Все, желание пройдет, холодный душ. Но это правда так. Он не замерз? Принимая душ каждые 15 минут холодный. Странные вообще советы такие вообще. Не, вообще это народная мудрость. Когда петух часу на курицу прыгает, его головой окунают в холодную воду, и все, он успокаивается. Вот ему примерно такой же совет дали. Считая его петухом, получается. Ну да, уже собирается прыгать на него. Вот такие вот, как сказать, приключения у меня там были. С этим собранием. И в этом же Дербенте был первый комитет правовой, в котором я участвовал. Но ну, я участвовал в роли свидетеля mm -hmm. на этом комитете. Я уже рассказывал про брата, который вот драку устраивал за залом. Оказалось, что он не только со мной, а с большей частью возвещателей так поступал. И все молчали. И даже со старейшинами, и те тоже молчали и боялись. Потому что брат был грамотный, юрист, преподаватель в юридическом. И они боялись его. И, в общем, районный настоял, чтобы был правовой комитет. Почему районы настоял? Потому что, ну, так как это Френца прочитали большинство, старейшины пьющие... И нет уважения. А этот брат, он был умный, и он, знаешь, не просто умный, что в мирском понятии, как бы таком, да, он в организационных вопросах тоже хорошо разбирался, но не был назначен. И он видел все их ошибки, все их пропуски, он все это знал и видел, и он это им все высказывал. И районному тоже пару раз таких вещей он высказал, не сдержался. Ну и еще он из-за того, что уважения нет, он мог с издевкой там что-то подшутить или что там район ему сказал. По-моему, вот насчет этого даже районный больше всего обиделся. Он ему сказал, о, прикольная шапочка дашь поносить. Что-то такое ему сказал. Тот обиделся. В общем, я помню, что с шапкой была вот эта проблема. И районный, в общем, забунтовался, что надо делать комитет и исключать его. И значит, ну это было не комитет, но ну, как я потом понял, это было просто судилище. Потому что, видимо, потому что его боялись, я не знаю, но мне его стало жалко даже в этот момент. Значит, было трое старейшин, как свидетелей. Пять служебных помощников сидели все, как свидетели. Я там был. И еще четверо или пятеро старейших были, приезжих, которые это все судили. Причу и районные Вдруг драться начнет, -то, чтобы толпой его да? одолеть. -то. Да, я это как увидел. Они вот так по кругу сели все. Вот так, и он сидит. Ну ты представь состояние человека, который один сидит. Что бы он ни сделал, ну какая-то психологическое ну, давление, да, какое. Он один сидел, я, я пожалел, потому что, ну, жалко человека. Хотя потом он тоже, я не знаю, почему у меня в жизни так складывается, он потом обозлился на меня, когда его исключили, он подумал, что вот из Армении приехал, все здесь, как бы, порядок наводит, да, вот mm -hmm. меня исключил, он мне потом угрожал, там очень долго ходил, там ворота ломал, кричал на всю улицу, ты, там, mm -hmm. я тебя... Странный. Я... ну он точно странный, я тебе говорю. — Да, да, он потому что, знаешь, он служил на войне, и у него были травмы, то ли контузия была, то ли что я не знаю, точно не могу сказать, но травмы были, и он, он мог так сразу взорваться, так и стать кричать уже, да, начать. Я это тоже понимаю, эти проблемы. Но, к сожалению, он как бы обозлился только на меня, подумал, что это я все сформировал, угу. все это организовал. — Зачинщик, да. Да, да, еще армян он недолюбливал и без этого. И поэтому так получилось. Вот. И этот вот этот правовой мне запомнился, что в общем его выгнали. Ну хотя, как я говорил, уже после моего отъезда старейшина опять его по-быстрому восстановил, и чтоб проблем не было, просто вот, вот так когда я эти все проблемы видел я очень часто в ну, районный надзиратель когда подходил я говорил ему что здесь нужны старейшины двое как бы попросили что нас сместите их сместили служебные помощники не хотят назначения и а этот один старейшина тоже но он ничего не успевал и при этом еще любил ездить в столицу и с молодыми братьями там пивка попить, там баскетбол поиграть. Ну, любил такое, мог собрание оставить на два дня уехать, вот так. Uh -huh. Я говорил районному, что здесь нужны старейшины. Он говорит, будет. Будет, будет. И Значит, меня приглашают по потребности послужить в Армянском районе, переехать в Ставропольский край. Потому что есть армянские собрания, и нужно, и нужно там служить. Я об этом говорю старейшину, районному надзирателю. Я говорю, вот районный. С армянского просит, я переезжаю. Они, нет, останься, останься, я говорю, ну что я останусь? Я проповедник. А, к тому времени они уже меня назначили служебным помощником опять. Я говорю, я служебный помощник, я проповедник. Я не могу собранию ничем помочь. Проповедовать. но ну, проповедовать и сестра могут. Нет, останься. И районы говорит, назначен, останься. О, ну, я говорю, ну раз так. То есть я подумал, что, значит, я нужен, да, назначен. То есть если старейшина, как старейшина, я могу помочь. Ну, как бы, мысля, как свидетели Иеговы, uh -huh. Uh -huh. <laughs> я могу. То есть, кого... доброго, доброго дела желаешь. <laughs> да, да, да. То есть я уже подумал, что, ага, ну, если я буду старейшиной, ну, там власти больше, возможности больше, то есть уже можно разгуляться не на слабую, ну, чисто помогая, да, как бы, в кавычках. И я остаюсь еще на год. Я говорю, хорошо, я останусь. Значит, в этот год я попал на пионерскую школу. Ну, опять же, вы тоже об этом уже говорили, что на пионерской школе ничего нового не узнал. Вообще ничего. То есть все, что там обсуждалось, я уже и так знал, в публикациях читал, и там на каждый вопрос просто вот так поднимаешь руку. Когда спросили, тогда ответил. Иногда было, что никто не поднял руку районный говорил Лазген, я даже руку не поднимал я отвечаю потому что не потому что я говорю что я там умный или что нет просто если читаешь публикации ты знаешь что творится ну чему учат кионерской школе чему учат в школе для старейшин чему учат в школе для районных чему учат в шусе это все есть в публикациях они сами много раз говорят но почему это так потому что Вернера ничему новому не учит никого он дрессирует Просто. Да, да. Если ты старейшина, он собирает из публикации те абзацы, которые относятся к старейшинам, и промывает им мозги. Если ты пионер, он берет оттуда те абзацы, которые для пионеров, промывает мозги пионерам. То есть ничего нового. Uh -huh. Даже в этих школах. Если люди думают, что вот я не духовный, да, вот поэтому сомневаюсь, но вот стану больше служить, стану пионером, пойду на школу там, старейшиной, на школу, вот тогда я пойму, что uh -huh. такое истинность. Не поймешь, потому что ничего нового вообще. И недавно, вот, когда общался с бывшим районным, мой друг, он говорит мне, знаешь, вот на школе для районных назирателей то же самое, но я не был на этой школе. И он мне говорит, там то же самое, там ничего нового, там все то же самое, что и в публикациях. И ну а зачем тогда к этому стремиться или думать, что верный раб что-то полезное дает? Он ничего полезного не дает, ничего нового, То есть это все есть. И после школы, значит, мне районный надзиратель дает книгу, упакованную в бумагу и говорит: э, не читай, не открывай, отнеси старейшине отдай. Но уже прошел год. Он уже два раза к нам приезжал, у меня назначения нет как старейшины. И я уже, я уже договорился, что я уеду. Я уже договорился с братьями в армянском районе, на Старопольском крае, тут Кисловодске. И я уже решил, что я уезжаю. И эта школа уже как напоследок была. Как угу. Я взял эту книгу, отнес, дал старейшине. Он даже не открыл, не посмотрел, я просто отложил, потому что уже знал, что там. Но так как они, у он меня... Ты не читал, ты не открывал там случайно то-то, то, -то, -то блин, такая, я, я понял, что эта книга была моя. Как бы, я под, ну, так догадался, что... Uh -huh. э, скорее всего, район ему передал, что когда придет мое назначение, чтобы эту книгу он мне передал. Uh -huh. вот. Потому что... И знаешь, что получилось? Вот ты сказал Почта России. Я это хотел чуть позже uh -huh. сказать. Из-за Почты России я не получил назначения старейшины в Дербенте. Мне помешала Почта России просто, то есть я хочу сказать для тех, кто служит в России, слушает из России, вот часто хайте, что Почта России такая плохая, такая медленная, да, но в этом есть большой плюс, она сильнее Святого Духа. Да, победила. Она победила, из-за этой медлительности я не получил назначение и уехал в Кисловод. это я узнал уже позже об этом. Вот. К счастью получается да если бы это я там получил да я бы по в правовых комитетах прям не только по уши я бы утонул просто в них потому что это собрание было очень проблемным очень сложным именно вот из-за этого что какая-то одна книжка сломала их веру угу. я вот говорю что у свидетелей Еговы вера мертва она не живая я я эту книгу прочитал уже когда был уже убежденным, что верно, рад это не истинный канал от Бога. Mm -hmm. Я ее прочитал буквально недавно, но я не читал, я ее слушал в аудиоформате. Я ничего нового в ней не услышал вообще. Я единственное понял, вот как один мой друг говорит тоже, что он говорит, я удивился, как человек в Америке описывает мои чувства и эмоции, которые я ощущаю здесь. Mm -hmm. Да, я понял, что он в точности описывает, и это меня убедило, что это не выдумка какая-то отступническая, да, то есть это он правду пишет. Но нового ничего не увидел. То есть она никак на меня не повлияла эта книга, потому mm -hmm. что все, что он там описывает, я видел в комитете старейшин, я все это в собрании видел, то есть это реально так. Да, если какая-то сестра, которая не имеет назначений со старейшинами не сотрудничает и с районными, она может удивиться этому. Но если это читает какой-то старейшина. Он не удивится, потому что это все и так есть. Просто нужно быть искренним и признать все это. Стопроцентная правда, книга Реймонда Фрэнса. Это не выдумка. это не... Я лично был свидетелем всего того, что он описывает. Просто он описывает в комитете помазанников, а я это видел в комитетах старейшин и не в одном, а в нескольких собраниях. Поэтому это все правда. Вот. И мое назначение вот так отложили. Почему я это понял, когда я переехал в Кисловодск? <связывая> я хочу прочитать, сейчас показать, если вы не против. Значит, какое рекомендательное письмо этот старейшина, который был один, он писал про меня за два месяца до моего переезда. Видно? Да. Значит, вот, это его письмо. Я начал встречаться вот с моей женой тогда, и у свидетелей Иеговы в публикациях есть такая инструкция для молодых, когда они начинают встречаться, и они из разных собраний, то значит, парень должен написать старейшинам собрании, где служит сестра, а сестра должна написать старейшинам собрании, где служит э, вот брат. Ужас, старик... вот этого я не знал даже, этого бреда. Да, да, есть сторожевые башня, есть такое руководство. и То есть духовные христиане должны поступать так, заранее узнать, кто он такой и рекомендует ли старейшина его, как твоего супруга? Mm -hmm. Мы с ней так поступили. Я позвонил старейшинам ее. Она написала на электронную почту вот этого старейшины. И вот он пишет про меня Здравствуй, сестра Ольга. Благодаря вас гейм переехал к нам из Армении. Он. А от прежнего собрания у брата нет нареканий Хорошая характеристика В нашем собрании он служит общим пионером Недавно побывал на школе Как служебный помощник он прекрасно справляется Со своими обязанностями Имеет дух старейшины Думаю, что скоро он им станет Намек, да, то есть назначение, что уже есть Вопрос времени Собрание собрании ладит со всеми Общителен, смирен, с готовностью принимает совет Внимателен к потребностям других В семье тоже хорошая репутация От отца и его сестер вот, это это я просто с ее почты к себе переслал, uh -huh. чтобы сохранить. Вот, значит, он писал август 20, 2009 год. Через два месяца я переехал. А то, что он не сразу смог ответить, наверное, им нужно было коллективно составить вот это коротенькое Рас. письмо. — Может быть, может быть. Не, он один был тогда, коллективно, если да. только у него было раздвоение личности, что а он не мог всех собрать. Вот такое он написал. И через два месяца, когда я уже в Кисловодске, он пишет письмо. «Дорогие братья, это очень гордый брат. С бывшего собрания тоже писали, что он надменный, советов не слушает. И я его не рекомендую как служебного помощника. Он здесь все бросил на все, плюнул, уехал. Ну и плюнул, это как бы я говорю, да, он там подробностях описывает. Вот, не советуем его назначать служебным помощником. То есть через два месяца после того, как он это написал. Странно, а что изменилось? Он не хотел, чтобы я уезжал, и он под нагрузку падает, он обиделся просто. А это его письмо. Я уже читал, когда я стал старейшиной в собрании. Mm -hmm. здесь. И эта вся переписка хранилась в архиве. И я смотрю, что про меня пишет. Ты знаешь, вот смотрите, э, братья, сестры, святели Иеговы, которые вы слушаете. Это же все святым духом, да? Mm -hmm. Назначение, смещение. Вот. То есть, смотрите, я сейчас расскажу ситуацию, а вы представьте, насколько она бредовая вообще для христиан, у которых есть святой дух. Значит, он на меня обиделся, он пишет, что он меня не рекомендует как служебного помощника. Местные братья, они говорят, что, так как они меня тоже уже узнали, он тоже им поздно написал, они отправляют в филиал мое назначение. То есть они, как он мне говорил когда-то, да, uh -huh. что с Армении пришла рекомендация, но мы тебя знаем, что они чушь пишут. То же самое мне здесь сказали, братья. И, и они говорят, в общем, мы на это не смотрим, мы, в общем, назначаем. Они назначили, отправляют в филиал, что назначаем служебным помощником такого то брата. И вот эта вся переписка у меня перед глазами, я читаю, я, я читаю, там филиал пишет: "Братья, в каком смысле служебный помощник? Он ведь назначенный старейшина". И тут, то есть, вот тут святой дух проиграл почте России. То есть филиала назначили. А в дерьме не пришло. И если Дир меня не рекомендует как-то Очисли, Очислиться как старейшина, да. Вообще дурдом. Филиали старейшины, а в собрании служеб помощник. Книжку не вручили, не успели. Тут вообще один. Такая подножка была. Вообще Святому Духу. Да, так я еще помог. Книжку я сам доставил из ну, да. другого города. сам ее доставил после школы пионеров. и все равно не помогло. И. А мне старейшины местные говорят: слушай, а ты там старейшина был или служим помочь? Можно я прокомментирую? Я просто вспомнил один комментарий к одному из видео. Типа там, я не помню как, ну как хотите, но я каждый день чувствую руку Бога. И Его. Получается, Мод. в собрании. Мод. Вот интересно, что здесь чувствуется. <смех> Это да то, вот. что ты написал, Первое царство 1827? <смех> что, да, чу да. что чувствуется, да? <смех> не знаю, что он чувствует, но их бог ничего не чувствует. короче <смех> <смех> он или покурить пошел, да, или там, <смех> может да, да. быть, по нужде, да, может, задумался. Да, вот. может Сидит в туалете, думает, не знаю, именно их Бог. Да? То да. Есть я не говорю, что я не верю в Бога, но Богу, свидетели Габа Он такой, Он мертвый. И и они меня очень спрашивают, и так кто? Я говорю, я служебный помощник. Они говорят, в общем, ты не в курсе, ты старейшина. И говорит, ну. Но много раз такая пошла каша. Мы говорим тебя в общем сначала служебным порекомендуем, а потом как бы полгода послужишь, мы старейшины назначим. Ну говорит, считай, что ты уже назначен, ну просто так чисто официально для документов. Да? Святой дух еще тут шкандебает все равно. Давай, да. поп... хоть святой дух тебя и назначил старейшина. Да, ну давай-ка мы отменим то, что святой дух, ну все-таки так будет правильно. Кино, я в шоке, ситуация. Да, вот. По бумажкам, в общем, я еще послужил служебным, чтобы все было как по полочке, все как надо. И потом уже старейшина, я уже потом читал эту переписку. Ой, А, еще, <coughs> а, значит, когда Райсюдин меня вот так назначение сделал, с филиала, ему написали, брат, ты почему его не рекомендуешь? Во-первых, он уже старейшина, а во-вторых, ты его не рекомендуешь даже как служебного? Uh -huh. Вроде полгода назад рекомендовал как старейшина, а полгода прошло, ты уже как служебного не рекомендуешь. Они от него потребовали отчет. Uh -huh. По пунктам. И там знаешь, как строго было написано? Напиши нам, какая причина, почему, что. Ну там три или четыре вопроса было конкретно. Интересно. И он, он по пунктам отчитывался за свое такое мнение. Я поэтому больше ему ничего не сказал, потому что он уже свое получил от филиала. Я потом в Дагестан ехал, я вообще не говорил с ним на эту тему. Он, в общем, он отвечал по пунктам и такой бред там нес, такую чушь, что вообще, э, ну как оправдаться же надо, он 10 пунктов указал, почему я не гожусь к нам, служебные помощники. Ну и там ему филиал потом советы давал, в общем. Ему У нас районный по такому поводу говорил, если вас вы переходите в другое собрание и кто-то вам из старейшин говорит, что мы рекомендательном письме напишем, что не рекомендуем, угу. а надо спросить, а почему я здесь являюсь, ну тем-то ага. или тем-то, значит я не да. соответствую, нужно смещать, давайте угу. начнем смещать и указывать причины. Ну что, да. Он так интересно это подал, чтобы вот эти старейшины, которые действуют по святому духу своему духу, чтобы они подумали, прежде чем такое говорить. Да, ты вот сейчас сказал, я вспомнил, там один пункт был, который филиал указал ему на этот пункт. Они сказали, но потом уже как старейшина, я об этом в письмах прочитал, они ему сказали, что если ты его не хотел рекомендовать, ты об этом ему должен был бы сообщить у себя да. в собрании. Или сместить, если не рекомендуешь, правильно? Да. Давай сместим сначала. Да. Было да. бы честно так. Вот. Они его спросили, а ты ему сказал, что он не соответствует? Он, он, правда, здесь честно ответил. Он сказал: Нет, я ему не говорил, не мог дозвониться. Ну, вот это же, наверное, нечестно. Ну, как-то он оправдаться должен тоже. У него тоже. Ну, не мог в смысле. На кнопки пальцы не нажали, ну не смог, да, да. просто ой. позвонить я не смог, просто не захотел Да, да, в общем, я читал, смеялся, мы с женой, я ей показывал, читали, я говорю, а ну давай вот это, твое это, то, что он тебе писал, давай сравним, вообще то рекомендательное, и это, там два месяца прошло, и вообще другой человек, как будто. В медицине это шизофрения называется. Да, как будто у меня шизофрения За два месяца стал другим вообще, Совершенно Вот, в общем, вот с такой веселой Историей Я переехал в Кисловодск Это был 2009 год, ноябрь Ну, не хочу долго говорить Об этом потом, да, уже Тоже снимем Я в Кисловодске служил Потому что тоже куча историй Доказывающих, показывающих Что Бог у свидетель Гоговы мертв. Uh -huh. Я вчера, позавчера меня пригласили на правовой комитет здесь, в Кисловодске. Uh -huh. Вот и многие спрашивают, я тоже. Да-да. Uh -huh. -то, -то. Вот и этот стих вот я написал именно из-за этого тоже. Uh, я хочу пояснить, когда в первом ролике я говорил, uh, я даже для вот наших местных старейшин сейчас поясняю, потому что я так понял, они очень внимательно смотрят мои интервью. <к Pokemon> вот, братья, я вам поясняю в первом ролике я говорил что те кто уже сомневаются и хотят уйти я вам помогу как это сделать безболезненно я имел в виду правовой комитет то есть это очень большая боль большой стресс и переживание. вот я посоветовал тихо уйти в неактив просто не спорить никому ничего не доказывать просто чтобы не было правового комитета тихо стать неактивными и все и я хочу вот этим старейшинам сказать сейчас братья мне пишут очень много людей Которые уже три года, четыре года, два года, полгода просто не посещают встречи. Их очень много. И они не посещают не потому, что там вот их работа отвлекает мирская или там у них еще что-то. Нет, потому что они просто поняли истину, что организация верного раба это просто финансовая какая-то дойка людей. И поэтому они не ходят. И вы не думаете, что те, которые вот неактивны и которыми вы даже не интересуетесь, что это просто люди столкнулись с миром и вот им сейчас это трудно. Нет, это счастливые люди, которые освободились просто и счастливо живут. И у них все хорошо без вас. И поэтому я им советовал так и жить дальше. И не нужно строить себе каких-то вот проблем, что потом вы приходили, их доводили и правовые комитеты назначали. А тем, кто уже вот так неактивно служит, я хочу сказать, что если вы ушли так тихо, но все-таки вам организовывают правой комитет, то они не имеют права, они никто для вас, так как вы не, ну они не авторитет для вас, и в духовном смысле они просто ноль. Поэтому либо просто не реагируйте на эти комитеты, но если вас сильно достают, обращайтесь в полицию. Говорите, что у вас сектанты пристали и не отстают. Тогда э, государство вас защитит. Есть такая программа, даже есть статья, я вот изучал, посмотрел. Есть статья э, «Защита от сектантов». Uh -huh. То есть э, государство заранее предусмотрело, что сектанты могут не отпускать, когда ты от них уходишь или угрожать, или еще что-то. да. Но правовой комитет – это нарушение прав. Поэтому можно обращаться в полицию и говорить, вот они пристали ко мне, и все вызывают на встречу, еще куда-то. Просто записывайте переписку в чате или их звонки голосовые. Записывайте, и это прикрепляется к делу, и заводят против них дело о том, что они пристают к вам и нарушают ваши права. Правовой комитет – это самосуд. А самосуд, не знаю, как в других странах, в России – это незаконное действие. Ну, в любой стране суд только признается государственный, все остальные неправомерные. Да. да, я пошел на правый комитет, потому uh -huh. что, почему я пошел? Я думал игнорировать, многие мне советовали, да, забудьте про них. Вот такой совет, молодцы, вы очень правы. Нужно про них забыть, и можно вообще не ходить на эти комитеты. Но так как у меня была личная как сказать, неприязнь, как Фрунзи говорит в фильме, да? uh -huh. у меня была личная неприязнь именно к этим старейшинам, с которыми я дружил, но они год целый проигнорировали меня, не постараясь, не пожелая мне помочь, я хотел им указать на их место просто. И им показать, что вот как стихе говорится, что их бог мертв. Я прихожу на правовой комитет, они нас назначают на улице, я их вызываю возле цирка, я говорю, там хоть скамейки есть. И мы возле цирка, э, я стою, они подходят, такие, ну здравствуй, знаешь, то есть любой будут проявлять типа, когда уже мне пишут, что обвинение отступнет. То есть они меня уже обзывают, клевета на меня, и такие, ну здравствуй. Я им руки даже не подал, потому что как неприятно было. Я говорю, присаживайтесь. Они сели втроём такие. Я говорю, я буду стоять, чтобы вы меня видели. Единственное, я им пообещал, что я не буду записывать на видео, аудио, чтобы они себя более свободно чувствовали, не боялись. Я им показал свой телефон, я говорю, смотрите, ничего не записывать, даже программы нет, диктофон или что. И я им сказал, смотрите, согласно книге по сети вашей новой, вот я говорю, для тех, кто столкнется с правовым <mình> комитетом, <names Schasında>. Согласно книге по сети, новой, 18 главе, говорится, что у верного раба нововведения для отступника не создаются правовые комитеты. Просто двое или трое старейшин, там так написано, встретятся. И если возвещатель говорит, что он отказывается от организации и от Еговы, то собрание делает объявление, что больше не является свидетелями еговы. Если он напрямую не отказывается, они не имеют права задавать вопрос напрямую спрашивать а ты хочешь быть свидетелем или а ты отказываешься от организации вот они не имеют права этот вопрос задавать вот и если человек напрямую им не говорит то никакого лишения и исключения тоже не бывает Круто. и это, да. это, это из-за страха они делают вот это нововведение я думаю, из-за страха, и что да. стали записывать эти протоколы. Конечно, комитеты. это же под удар ставятся старейшины и все. Я не да. понимаю, что государство защищает людей в отличие от узбешных да. нападок. Да, и с какой-то стороны тоже, я думаю, это еще и надежда на то, что большое количество стало уходить, и если как бы с ними не слишком строго быть, возможно, что они может передумывать, вернуться или не сильно обозляться как бы после uh -huh. этого, да? Uh -huh. Я думаю, вот такой трюк. Да, второй вариант, да. Но в любом случае это не под действием Святого Духа. Мы видим. Илья бы сейчас смеялся бы тут, Илья бы тут уграл, наверное, со всех твоих рассказов. Вот. Да, эта книга у них вышла в октябре прошлого года обновилась и я им это сказал я говорю значит э, вот это во первых что вы сюда неправильно неправильно пришли вы не должны были право организовывать и меня приглашать во вторых даже если вы наплевали на это руководство я вам не разрешаю проводить правовой комитет вот я вам не разрешаю потому что вы никто вы ноль вы трусы и духовно неграмотные люди вот вы сейчас сидите втроем, вы не проведете правовый комитет. Я вам это запрещаю. Они такие, ну, это, а что нам делать Я говорю, я вам скажу, что вам делать. Читайте инструкции свои. Идите. Кошмар. Да, да. Я говорю, значит, и там один из братьев, он сильно болен, у него инвалидность. Я ему сказал: смотри, ты сейчас можешь, Дима, его зовут, я говорю, ты можешь уйти, я тебя отпускаю. Чисто из-за состояния твоего здоровья. Потому что все, что я дальше буду говорить, я не хочу, чтобы тебе это навредило. Если ты хочешь, вот к тебе у меня претензий нет вообще. Потому что я тебя отпускаю. Вот когда хочешь, стань уйти. В любой момент. Интересно. А остальных двоих я говорю, штырлит. «Штир... А вас я попрошу остаться. Да -да -да. Я говорю, Вы остаетесь. Они сидят, молчат. Я говорю, значит, смотрите, как делаем. Я скажу для тех, кто, может, свидетель сейчас слушает. Я не цепляюсь за организацию, вот вы спросите, а зачем им это надо, если он знает, что это не истинная организация, да? Я не из-за того, чтобы быть в организации, или чтобы вот меня это дух хранил, только показать, что Бог их мертв. Я им сказал, что, я говорю, значит, я ставлю такое условие, вы меня не исключаете, раз, никаких объявлений, ни за спиной, ни передо мной, ничего, правовой вы отменяете, там своим братьям старшим скажите, что не было основания для правового. И я говорю, я вам ссылку даю, 18 глава вашей книги, я ей вам помогаю. Пойдете им, скажете, что вот согласно этому руководству мы ошибку сделали, правового не должно было быть. Святой вот, Дух я... им вовремя напомнил. Да, да. Я говорю, к моим видеороликам, интервью в Ютубе это вообще не ваше дело, это вас не касается. У меня, как у гражданина, есть свобода слова, и это вообще международная площадка. Что я там говорю, как я там говорю. Если возвещатель послушал, ему плохо стало, вас за ухо его возьмите и ему помогайте. Что он попал на такие сайты и смотрит. Uh -huh. Не надо мне помогать. Это второе условие. И третье, я говорю, вы подключаете меня к собранию, даете мне аккаунт, доступ, чтобы когда я захотел, может, я захочу вернуться чтобы я включил и слушал программу, вы не имеете права меня ограничивать. Потому что если бы это был зал, вы бы мне не, не, не запретили зайти туда. Все. Вы никто, чтобы запрещать мне. У вас нет на это ни лицензии, ни разрешения, вы не представитель судьи. Вы никто. И я вам это хочу показать. И показать, что ваш бог Иегова мёртв. Они, А ты что, не веришь в бога Иегову? Начинается. Я говорю, что... Я с вами не собираюсь обсуждать эти вопросы, потому что я уже сказал, что правового не будет. Бога я верю, сто процентов. Но я вам говорю, что ваш Бог, он мертв. И я это вам доказываю. Значит так, у вас две минуты, решайте, что вы выбираете. А, в случае, если я говорю, если вы все-таки решите проигнорировать и сделать правовой комитет, я сейчас же вызываю полицию, они вас оформляют, за то, что вы нарушаете мои права. И вы можете собирать свои вещи уже сегодня. Ты почти какие Жизнь и смерть предложила я вам. Да. Вот это да. Я говорю, все, думайте, братья. Я на две минуты отойду, вы думайте. Я отошел, там как раз знакомый какой-то проходил, мы с ним пока пообщались. В общем, они подходят и говорят, там они обсуждали долго, а через две минуты подошел, они говорят, можно еще полминутки. Я говорю, хорошо, думайте еще. Забыли помолиться. Они, в общем, думали, думали, и в итоге говорят мне, мы сейчас не можем тебе дать ответ. Ну, конечно. Мы, говорит, не можем принять решение. Я говорю так, секундочку. Если вы пришли на правовой комитет, вы пришли принимать решение, правильно? Да. Я говорю, это же правовой комитет для вас был. Да, говорит. Но ну, я говорю, на правовом принимается решение, либо исключаете, либо нет. Говорит, да. Я говорю, хорошо, говорите ваше решение. Они такие смотрят. Мы не можем. Вот это цирк, вообще. Я им правовое устроил, в общем, разбирательство. Да не спошлет или я огонь <смех> на этот жертвенник на эту всю литературу раба вот, вот вот да я им реально показываю Сергей я почему это все делал и я даже наигранно вот сейчас они слушают я uh -huh. вам говорю я наигранно нервничаю типа кричу знаешь там на всю улицу они мне тихо тихо люди ходят я говорю вы меня довели в общем это я все что я делаю я только для вас делаю я не против там остальных uh -huh. соверующих, я именно для вас чтобы вам показать, что вы трусы, вы боитесь, у вас нет веры. Я говорю, поэтому делаю все это. Они, ну ты нас пойми, но ну, мы должны посоветоваться, там то, все. Я говорю, давайте посоветоваться. Присаживайтесь еще раз. Я сейчас вам помогу принять решение. Я говорю, давайте вместе. Они, не, ну мы с тобой не будем ничего обсуждать. Я говорю, хорошо, вы не говорите мне решение Тогда я звоню в полицию. Я достаю телефон. Интересный. Двое из них, один был в маске, который вот болеет. Я говорю, ну ему, ему любой вирус может сильно навредить, а он в маске даже на улице был. Я не видел. Но у двоих потекла слеза, когда я достал телефон. Они стояли, плакали просто. И, и один из них говорит: А тебе нас не жалко? <мех> я говорю, знаешь, мне было жалко вчера. Я вечером до этого позвонил. Одному из них. И говорю, что у меня есть переписка с ним, я даже могу показать, если кто засомневается. Я ему говорю, что э, я хочу поговорить перед встречей. Он говорит, нет, со всеми будем говорить. Ага. Я говорю, ты боишься, что ли? Ты мужик? Я как мужик с мужиком хочу поговорить. Я тебе обещаю, я на духовную тему не буду разговаривать с тобой. Просто я как мужик с мужиком. Я хотел его предупредить, что если вы делаете право, я вызову полицию думайте головой что делаете он не захотел он выключил телефон и когда он спросил от а, тебя нас не жалко я говорю мне вас было жалко вчера когда я тебе звонил и пытался предупредить ты же сам выключил телефон а, «А по тебе не жалко было вот так поступать вот интересные Нет. люди да только о себе думаю да, когда уже их касается, они уже жалость вспоминают, uh -huh. а когда они пришли втроем судьи такие, uh -huh. меня исключать, им не жалко. И я говорю, я тебе звонил, ты телефон выключил, после этого мне не стало жалко. Я им сказал, я говорю, я позвонил в ФСБ после, после того, как ты телефон выключил. Я договорился с ними, на вас троих лежат заявления у них, и они ждут звонка. Если вы меня достаете, если вы нарушаете мои права, вы создаете правовой комитет, вы меня исключаете, вы побуждаете людей со мной не разговаривать, я говорю, вам хана, значит, вами займется Следственный комитет, прокуратура, все наши переписки и разговоры я записал, это будет прикреплено к делу, я говорю, уже сегодня можете собирать вещички свои, и, и кроме этого, я говорю, считайте, на этом история свидетелей. Со скоростью Святого Духа делается, да, вот в неизвестном на направлении, да. Как и остальные убежали, э, запрет сделали, и они все убежали. И только ходили старейшины друг друга спрашивали, а ты не уезжаешь, а ты не уезжаешь? Знаешь, меня сколько старейшин спросили, а ты не уезжаешь? Я говорю, нет, конечно. Вот, и, То есть они спрашивали, интересовались, кто, кто. Знаешь, что если большинство уезжает, тогда мы тоже свалим, вот, mm -hmm. так вот такое было. Я говорю, в общем, э, считайте, что на этом история свидетелей Иеговы закончилась в Кисловодске. Потому что я всеми законными путями буду людям глаза открывать, буду публиковать буклеты, митинги делать с плакатами, по домам ходить раздавать, что каждый прохожий будет просто плевать на вас, если вы ему приподнесение какое-то сделаете. Я даже вас разрешат в стране. Я сделаю все законными путями, все возможное, чтобы все люди про вас, всю правду знали. Вот, они стоят, просто плачут. Вот реально, мужики стоят, и у них слезы текут, они красные, если они вот так протирают. Я говорю, вот вы сейчас стоите, у вас выбор либо в пропасть, либо обратно. Решайте. Вы Тем, можете... тем более у них есть основания, что они не имеют права по инструкциям. Скажут, да. идите, мы, мы не увидели в инструкции раба. Идите, кто-то, кто увидел, идите разбирайтесь с вас геном. Правильно? Можно да. съехать было. Да, И, я, я, не, я им шанса не дал съехать. Mm -hmm. Я им. Я им эту инструкцию, я причем им подсказал. Ну да. да. Я им сказал, неважно, вы будете исключать а или кто-то другой, все равно вы пострадаете. Ну, да. У, так... У меня компромат на вас. <с <с> Что есть, то и использую. Все. И, и я им дал 7 дней. Я говорю, в течение 7 дней. Они же 7 дней дают на апелляцию. Я говорю, значит, в течение 7 дней принимайте решение и, и оставьте меня в покое. Если в течение 7 дней вы передумаете. Я даю стоп-сигнал и все возвращаю, то есть я вас не трогаю. Uh -huh. Если в течение 7 дней вы не передумаете, все, хана. Значит, вот такое лезгинское слово, хена означает конец. Вот такой я провел правовой комитет позавчера. Uh -huh. Они ушли. И вот теперь ждем результата. Знаешь, что я думаю? Что все-таки так, как они зомбированы, это ничего не изменит. И вот как мы с одним из свидетелей тоже с другом общались, я его другом называю, потому что он единственный, который, ну, кроме моей жены, конечно, да, который рядом со мной сейчас, и несмотря на то, что он не исключенный, но он полностью все понимает и поддерживает, и вот у нас очень хорошее общение с ним. Вот, как он мне сказал, что это ничего не изменит, да, я согласен, это ничего не изменит, но просто конкретно этим трейм и в этот момент... Я показал, что Бог и Иегова их мертвый Бог. Вот как Илья говорил, забейте, кричите, может он занят, может он заснул, может он по нужде ушел. Вот я им в этот момент вот это показывал, что вы никто и задумайтесь вообще, что вы делаете здесь. И я успокоился после этого, очень сильно успокоился, мне очень хорошо. Эмоционально имею в виду, uh -huh. я не переживаю, потому что мне все равно, они исключат, не исключат. Я что и начал говорить? Что по инструкции они скажут районам, что такая проблема. Свяжутся районные с юридическим отделом. Юридический отдел скажет, да ничего вам не будет, за Иисуса можно пострадать. Uh -huh. районный даст приказ ФАС, они без меня соберут комитет, сделают объявление, как бы это и так понятно, да. То есть, и мне на это мне все равно. Что хотят, то сделают. Но этот момент, когда они прослезились, и они, не знаю, может, они поняли, что действительно их Бог беспомощный. А может они... быть. Знаешь, yeah. ну, что-то, нож они же не признаются друг другу. Yeah. Может быть, yeah. они каждый, или кто-то один что-то понял. Yeah. Кто его знает. Но они же сейчас смотрят нас. Поэтому я надеюсь, yeah. что. Мы этот выпуск экстренно выпустим, чтобы еще в течение 7 дней это получить, чтобы да. они получили. Поэтому это будет еще дополнительное обращение. Если им не хватает информации, посмотрите на нашем канале очень много про ваши учения. Введите в канале поиск по видео. Например, есть видео за времена язычников. Ну, это просто аут. Если времена язычников это полный блев а, в отношении 607 года разрушения, то и ваша вера, ваш не то что Бог мертв, у вас все мертво, все что вообще ваш весь курятник полностью разрушен. Курятники Иеговы. Да. И и чтобы вот этот курятник до окончательно основательно разнести. Я говорю всем, обращаюсь к тем, кто сейчас действующий свидетель в собрании, или имеет таких друзей, общается с ними. Вот знаете, у ютуберов есть такая привычка, да? в конце все говорят, ставьте лайк, uh -huh. пишите комментарии, поддержите канал. Вот Сергей этого не говорит, потому что он скромный человек. Я скажу. Давай ты. Я скажу. Поддержите канал, я реально говорю, вот распространите видео, вот то, что здесь снимает Сергей, просто распространяйте в социальных сетях, кидайте, можно подписаться на их хэштеги GV, GV.org, вот туда вставлять в комментариях ссылки, распространяйте, пусть... Эта секта не вредит нашим родным, родственникам и ближним. Ставьте лайк, пишите комментарии, потому что так видео YouTube большим людям показывает. То есть, если вы просто посмотрели и ушли, это видео меньше людей увидело. Но если вы поставили лайк, то больше людей это видео видит. И тем, кому не понравилось это видео, ставьте дизлайк, потому что это тоже помогает. Да. Это, то есть, искусственный интеллект Ютуба видит, что этот ролик он действительно он искусственный. Да, что он что-то, как-то человек реагировал. Или да, плюс, да. или минус, но он одинаково нормально ну, воспринимает Ютуб. Да, да. да, это показывает, что комментарии не куплены, просмотры угу. не куплены, и тогда сам интеллект продвигает этот ролик. Поэтому спасибо всем, кто ставит дизлайк. Вы красавчики, вы помогаете. Вот. Причем до выхода. Причем тех, кто до выхода ставит дизлайка. Да, да, да. Да, я просто этим занимаюсь, поэтому я знаю эти моменты все, они очень важные. Вот, вам не понравилось, поставьте дизлайк, не стесняйтесь, Там напишите грозные комментарии. Не, я в прошлый раз говорил, не пишите, я имел в виду оскорбление. Оскорбление, да? Да. да, чисто оскорбление, потому что в черный список, а потом и удалю. Без да. оскорблений можете писать там. Да, напишите, Что у вас вы... ген неправильно говорит, что я у -у -у. неправильно. Конкретно напишите. Да, с чем не согласны? Да. Да. Спорить лично я с вами спорить не буду, но вы пишите. Это полезно для канала, это очень полезно для распространения видео. Да. Вот. вот так. Сегодня я вот такую рассказал историю. Это Матрица 2 у нас, вторая часть уже. Да, да. Получается. Тоже хотел зрителям сказать, не будьте безразличны. Действительно, вот то, что ты так э, сказал, чтобы делились, это действительно поможет многим. И ну, я считаю, очень ярко, э, яркое действие Святого Духа. Илья, наверное, смеется сейчас, если он где-то или как-то. Да. Ну, в общем, кто во что верит, ну, в любом случае, это... Похоже на ту ситуацию в древнем Израиле с сложными да, кстати, богами. Одна, одного из старейшин звали, зовут Илья, просто чтобы недоумений не было. Сергей говорит о пророке. Ну и что? И привет же этим старейшинам. Наверное, вы тоже, досмотря до конца это видео, сможете хоть о чем-то задуматься. Да. Может быть. Наверное. Надеемся. Возможно, да. через год, через два интервью от них. Я буду будет. только рад. Да. Спасибо тебе, Вазген. Ждем твоего следующего видео. Тебе спасибо. Пока. Пока.